Артём, куда так? да? Да он не достанет ничего Фоттэш? Да Зарезает у него лапа Ну это сто процентов не наши, блядь Какие, наверное, В Сомской области, мне кажется, что-то он сильно здоровый Да я говорю, они где сидят, если вы сидят Закидывайте яблоки Мишанька там стоит Не видно Не видно? Меня не видно? Тебя-то видно, а Мишка не видно. достань фонарик, а? Давай достану фонарик. Вот это медведица. Охуеть. Я он там гремит, блядь. Ну-ка, вот здесь сниму его. Атафать. Мишань, мешань. Миша, Миша, Миша. Миша, Миша, Миша. Да. Эй. Артем, ну-ка попробуй ко мне сфотографируй или засними. Меня видно да? да видно ну видно что ты медведя снимает во башню да? его видно миса миша миса миса <м vazge> <наверное>, не знает что такое рычаг ебать не ну так ты вас пули бы сейчас бный ворот так он блять килограм наверное 50 будет Почти. А. Расфотите, а, -а. а что попробовать? Ну что, иди. Так вот, сейчас тут. Мишка. Мишка. Мишута. Миша, Миша, Мишань, давай интервью, давай. Передавай привет. Атирки, багану. Тари давай. Эй, <coughs> Боится. Ту, ту ту ту под музыку танцуй, танцуй ну-ка погромче сделай Миша танцует вот так вот Мишаня и танцует Алиса танцует Миша танцует танцует и ты танцуй Давай Алиса, это цвета музыка Ведь с ума сошел. Я думаю, что у меня такая эта подсветка херла. Зарочите, сука, из меня, да? Танцор диска, бля. Не, вот такого бы добыть, это было бы пиздец.